Можно начинать карьеру в новом месте буквально с самого нуля. 2020 год благоволит новичкам. Главное, никогда не останавливайтесь и смело идите к своей цели, мои дорогие раки. Год обещает некоторые неожиданные победы, особенно в финансовой сфере. Не упустите их, а упорный труд даст вам стабильность, хоть и не такой большой колоссальный доход. Любовь и семья. Общение с детьми принесет вам радость. Обязательно будут положительные эмоции и энергия. Отличное время для романтических предложений. Не стоит держаться в стороне от близких и планировать ваши далекие поездки надолго. Здоровья! В этой сфере вам следует избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей. Будьте аккуратны. Солнечные ожоги – это совсем не кстати. Во всем остальном год будет для вас благополучным. Можно браться за развитие вашей фигуры.